Приоритет 2030. Это дает большую свободу для того, чтобы заложить основу трансформации. И вот по пяти новым приоритетам и произвести серьезное институциональное преобразование. В Казанском университете разработали модель динамической адсорбции. Отцы и детям, если отдыхать, то вместе. Всем привет! В эфире «Универ Ньюса» в студии Карина Саяхова. В Казанском федеральном университете опубликован приказ о зачислении в число студентов первого курса очной и очно-заочной формы обучения на 2022-2023 учебный год за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Документ подписан исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрием Таюрским. Приказом зачислены поступающие без вступительных испытаний, поступающие в пределах специальной квоты, поступающие по квоте приема лиц, имеющих особое право, а также поступающие по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 это на 2021-2022 годы вырастет более чем на полтора миллиарда рублей благодаря программе приоритет 2030 30 Энджемин Байвафаридзахидоглы, Universe News. В Казанском федеральном университете разработали модель динамической адсорбции. О том, что такое адсорбция и какие возможности она дает, узнаете далее.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 В Казанском федеральном университете стартовали вступительные испытания в магистратуру на очную и очно-заочную форму обучения. Прием документов завершится 8 августа. Всего на 29 июля на магистрские программы подано 16 506 заявлений от 5081 абитуриента. Первый приказ о поступлении в магистратуру будет опубликован 15 августа. Наш корреспондент Амир Ахтямов расскажет о дурецком поэте и драматурге, чьи книги хранятся в отделе рукописей редких книг Казанского университета.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 Отношения детей и родителей необычайно важны, однако порой времени на совместные поездки совсем не остается. Казанский федеральный университет поддерживает своих сотрудников и организовывает мероприятия для совместного досуга. Конец второго месяца лета не стал исключением. Куда отправились федеральные визитеры, смотрите далее. 30 июля состоялась творческая экспедиция в Свиярск, организаторами которой выступили Институт дизайна и пространственных искусств и Институт международных отношений Казанского федерального университета. Сотрудники университета вместе с детьми посетили остров Град, в ходе чего узнали об истории этого места и его ключевых архитектурных памятниках. Программа мероприятий никого не оставила равнодушным. Визитеры посетили музей археологического дерева, участвовали в творческом мастер-классе графической интерпретации в стиле известных художников, а после творчески осмыслили по полученную информацию через быстрые зарисовки с натуры. Отметим, что ключевой задачей экспедиции было сохранение семейных ценностей с помощью совместного времяпровождения родителей и детей. Карина Саяхова, Универньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!